Здравствуйте, Олеся. Расскажите, пожалуйста, когда мы с вами впервые познакомились и что это было? Здравствуйте, Виктория. Хочу сказать, очень рада вас видеть. Мы с вами познакомились, если не ошибаюсь, где-то год назад, в апреле месяце. Это был семинар по открытию клиник. Как раз я подошла к этому вопросу, потому что мы стояли на этом этапе. Насколько я... я помню, вы еще не были открыты, да, только да, да. была идея, да. было помещение. Да, была идея, было помещение, да. и а, мы были на тот момент с франшизой одной из лабораторий. Когда я подошла к вопросу о открытии клиник, я поняла, что мне недостаточно дать. Первое мое впечатление, конечно, было потрясающе, потому что в тот момент... Я чувствовала себя как белый лист бумаги, который заполнялся, заполнялся. После первого дня голова была вот такая, еще ничего не, не усваивал. Второй, третий день чувствовала, что начало что-то оседать. Ну, надо, наверное, пояснить, что вы не из медицинской сферы. Да, конечно. И поэтому, говорят, для меня это был очень большой такой шаг, в том плане, что я приобрела новые знания, которые потом могла использовать. У нас стоял вопрос, с чего начать. Так как я ничего не знала говорю в этом, я решила, что самый простой вариант – это франшиза, что они будут поддерживать, помогать, объяснять, и все будет легко и просто. На семинаре я поняла, что франшиза невыгодна, а лучше начать действительно как корпоративный клиент выступить, подключиться с лабораториями, узнала разницу цен. На этом этапе мы подключили как раз нашего эксперта, руководителя агентства медицинского консалтинга, Федулова Надежду Николаевну, и она вас повела по жизни медицины, и весь этот год мы были рядом. Да, потом я пришла к вам на семинар по управлению клиники. Были моменты, которые повторялись, но это, я считаю, что плюс, потому что... Вроде бы ты думаешь, ты это знаешь, все умеешь, все запомнишь, все это применишь в жизни, но, как правило, конечно, если ты не можешь сразу это включить в работу, то это теряется. Теряется, да. забывается, да. да. я рада, что вот эти навыки, которые вы дали, я надеюсь, я их буду успешно применять и хочу еще, конечно, посещать ваши семинары, потому что... Для человека, который, наверное, далек от медицины и от управления, вы такой, как звено, которое приведет меня к успешному, да, развитию. Ну вот сегодня вы у нас посетили первый наш бизнес-завтрак, который касался финансов и бюджетирования в медицинском, в медицинском учреждении. Насколько вам это было полезно? Бюджет клиники я пометила по месяцам то, что мы должны знать именно как управлять, как не бухгалтер, и я обязательно это применю сейчас и буду внедрять, и смотреть эту статистику. Хорошая вот эта вот сводная таблица, мне она была очень полезна. Чтобы с нами поддерживать связь, такую можно подписаться на наш канал YouTube, потому что там мы как раз выкладываем новые ролики. Ну и, наверное, в самом конце задам вопрос, насколько вы довольны работой с нашей компанией и планируете ли в дальнейшем к нам обратиться? Да, конечно, я очень довольна именно работой непосредственно как Надежды Николаевны Федуговой. Очень много, конечно, она помогает и консультирует по многим вопросам, включая ведение, управление бизнесом, профессиональные тоже вопросы, как она практикующий брать в прошлом, да, с да. достаточно большим опытом работы и вообще она. Главный врач была ведущих клиниках, то есть много нюансов, да, по всем вопросам обращаюсь именно с Надеждой Николаевной, с Викторией мне нравится по поводу рекламы общаться, вот, по поводу тоже какие-то вопросы мы решаем по оборудованию, тоже мы являемся вашими клиентами и в дальнейшем тоже будем работать с вами, Нам нравится ваше оборудование. А мебель ваша тоже, качество. Я доволен. Спасибо большое вам за, за ваш отзыв. Надеемся видеть в числе наших клиентов ваших. И желаю вам успешного медицинского бизнеса. Спасибо вам. Тоже успехов в развитии дальнейшего. Спасибо.